Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ведокол». Снова воскресный вечер, и снова у нас обзор международного положения. И поможет нам с этим наш постоянный эксперт, главный специалист Института США и Канады Российской Академии Наук, доктор экономических наук Владимир Сергеевич Васильев. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Здравствуйте, вечер добрый. Владимир Сергеевич. Вот у меня, как у простого обывателя, создалось столько впечатление, что мир сошел с ума. Что не существует больше Но... никаких правил международного поведения, что исчезла всякая возможность для дипломатии, что исчезла всякая основа для ведения, И даже не для договоров, а для ведения каких-либо переговоров. Что в конечном итоге мы даже подошли к понятию каменного века. У кого дубина тяжелее, тот и прав. Развеите, пожалуйста, эти мои глупые мысли. Ну, нет, конечно, я думаю, что вы правы, Марк Анатольевич. Здесь действительно есть несколько аспектов. Ну, один аспект, может быть, носит такой иррациональный характер. Я считаю, что тоже в современной мировой политике ну, по крайней мере, на уровне там, политического руководства у многих стран господствуют действительно рациональные всякие импульсы. Почему они стали господствовать и почему они получили, если так можно выразиться, права гражданства, сказать сложно. Потому что, ну, может быть, действительно, получается одна вещь, при которой, так сказать, законы улицы, законы, если так можно выразиться, коммунальные квартиры, которые до поры, до времени, что называется, где-то там и сидели, или вернее были, при, так сказать, загнаны в эту археологическую нишу, получили свое распространение и стали распространяться выше. Понимаете, когда действительно этот, если хотите, базарный язык, именно такой, что называется, что думаю, то и говорю, вот он стал постепенно проникать как-то не просто в сознание руководства, а в язык в язык общения. Мне пришлось, может быть, там месяц назад присутствовать на одном семинаре, где как раз говорилось о том, речь шла, по-моему, вот наш представитель в НАТО говорил о том, каким образом шла дипломатия, наша дипломатия. И, может быть, скажу, в ООН, а не в НАТО. Нет, нет, не волнуйся, в НАТО. В НАТО. Речь шла, так сказать, о, так сказать, о НАТО. Вот. И раньше, как говорили, ну, вы понимаете, были кулары, были, что называется, разговоры, так сказать, закулисные, были, понятно, общественная площадка, а сегодня, вернее, вместо общественной площадки уже становится, как это, вернее, были, четко разгланичивалась общественная была площадка и закулисная ситуация. А вот сейчас, как он сказал, вы знаете, все, что говорится за кулисами, то, что якобы было сферой такого доверительного общения, где люди как бы пытались обсудить проблемы, в общем, тоже отошла на задний план. И вот на этих вот закрытых, если так можно выразиться, совещаниях, встречах лаются так же, как и на открытых площадках. Это было дословно. Как раз это была, это была встреча с нашим представителем, так сказать, при НАТО, который как раз и рассказывал каким образом, так сказать, уже происходит общение за кулисами, если так можно сказать, большой политики. Вторая вещь, с моей точки зрения, ну, мы можем здесь сказать, это моя точка зрения. Мы родились действительно в эпоху, или наше существование прошло, когда мир начинал вступать в ядерную, так сказать, эру. И когда вот был Советский Союз, и была вот это вот равновесие с Соединенными Штатами Америки, двух систем или даже было равновесие между СССР и США, то тогда была другая дисциплина общения. Она была связана с тем, что люди, ответственные деятели, они понимали, что <coughs> речь идет о возможном там уничтожении друг друга. Поэтому была определенного рода сдержанность. Вот. Она, кстати сказать, проявлялась. Не забывайте также, что этой сдержанности тоже предшествовал некий период такой разнузданности. Как раз это было, ну, если хотите, во времена достопамятного Никита Сергеевича Хрущева, когда, там, скажем, башмаком били по, э, по столу там, генассамблеи. Пока тоже, так сказать, такие были обороты, мы вам «Кузькину мать» покажем. Кстати, от этого отошли, действительно отошли с пониманием того, что когда у людей ядерное оружие в руках есть, то они, так сказать, начинают себя вести более ответственно. И, в общем, даже вот я могу по собственному опыту уже сказать, даже как вот это вот воспринималось, может быть, уже в 70-е годы, что действительно люди, политическое руководство, мы можем здесь вспомнить, кстати, Брежнева, который нас, не, так сказать, не очень как бы любят или, может быть, его несколько в карикатурном виде отражают, а на самом деле он был очень сдержанный политик. Он, как говорится, не позволял себе лишнего слова именно потому, что у него в руках была возможность уничтожить, как говорится, полпланеты или, по крайней мере, потенциального противника. Это, кстати, дисциплинировал а вот после того, как исчез Советский Союз, понимаете, и при этом, так сказать, вооруженный полностью ракетно-ядерным оружием, и которое никаким образом и не сработало, вот как ни странно создалось впечатление такой библейской. Помните, есть такое притча о Ирихонских трубах. Да. Стоит только громче покричать, глядишь, что что-то какие-то там крепостные Стенок стены... Мали. Вот, понимаете, получается действительно вот подобного рода ситуация. Ну, есть, наверное, много и других аспектов. Есть, может быть, эта ситуация, связанная, так сказать, с ситуацией, которая на Западе происходит. С моей точки зрения, на Западе сегодня имеет место кризис элит, и вернее так, политического руководства обществом. Раньше ведь тоже как бы низы или управляющие, управляемые, они слушали верхов, до них верхи были авторитет. В последнее время или в последние десятилетия верхи перестали быть подобного рода авторитетом. Вот. Может быть, пустили вот в распространение эти демократические идеи. Опять пришел вот этот вот бытовой язык бытовой язык, который стал все больше, как бы, так сказать, пронизывать общественную жизнь, внутриполитическую жизнь, э, в, в, пронизывать и тоже какие-то даже, если хотите, международные отношения. Ну вот еще можно сказать одну вещь. Это я понимаю, у нас там Краем глаза обсуждалось, и то есть Краем, так сказать, по Краю обсуждалось. И мы это с вами немножко перед эфиром это затронули, эту тему. Но, тем не менее, я не мог отказать себе в удовольствии. Где-то на той неделе, когда шло утверждение вот, члена Верховного суда э, США, там такой Кавана, его там местно-вакантное место... Ну, вот, была это высота... сторонник Трампа. Очень серьезно. Да, не в этом дело. Так сказать, вот сказать, возникла там профессорша, дама, вот, которая, значит, заявила, что были какие-то там домогательства или посягательства. Ну вот, На выпускном вечере в школе. Да, ну вот представьте себе, я не мог отказать себе в удовольствии, так сказать, хотя могу даже привести два примера. До этого мне пришлось слушать трехсерийный, это было месяц назад, Слушание в американском тоже сенате, посвященное введению санкций против России. Вы знаете, эти осуждения происходили при полупустом зале. Даже более того, при пустом. Сенаторов это не волновало, для них была проблема ясна. Вот для нас она острая, а для них она была ясна. Вот. А здесь, ну вот представьте себе, правда там профильный комитет, но ну, неважно, 9 часов. 9 часов вся Америка прильнула и слушала эту профессоршу, которая рассказывала о том, вот что там было 35 лет назад на этой вечеринке, кто к кому подошел, кто кого, как говорится, обнял, кто кого там поцеловал. Понимаете, девичья... Кого упал? Кто кого упал? Понимаете, помните, полностью... я сам это слушал. Вы поймите, 9 часов вся страна обсуждает. Потом вышло, там начались массовые демонстрации. За, против. Понимаете, более того, даже вот те, те, как говорится, комментарии, которые шли по горячим следам относительно вот этого утверждения, которое мне пришлось считать, что вот судьба промежуточных выборов была вот решена на этой неделе. Вот, так как себя, как многие, как говорится, повели. А в чем была, кстати, сказать идея? А идея была, кстати, сказать, тоже, вот, возвращаясь к нашей проблеме, мир сошел с ума. Демократы решили дать, как говорится, последний решительный бой, подчеркиваю, руководство демократов, вот, в том числе и в Конгрессе США. Вот они специально решили организовать эти слушания с тем, с тем чтобы торпедировать назначения этого, так сказать, верховного судьи, вернее, нового члена верховного судьи, и на этом получить, как говорится, колоссальные политические дивиденды. И вся игра, вот вся судьба компании оказалась сведенной к этим показаниям вот этой вот профессорши. Вдумайтесь, что судьба вот вы, выборов, судьба ну, что ли, так сказать, там, да, может быть, действительно, направление страны, куда она пойдет, как она будет развиваться. Все оказалось вот замешанным на вот этот вот скандал, на эти показания. Ну, это все. Вот представьте себе, что завтра вот это по существу пронизывает какие-нибудь там и российско-американские, и международные отношения, определяет отношения, я не знаю, там, даже каким-то... Вопросам, связанные там, с ограничением стратегических вооружений, войны и мира. Видите, да, ли, вы, видите, это... видите, я заканчиваю. Вы... Вот, да, если хотите, да, как в свое время был такой: у нас пошел мир, сказать, по я не помню, кого, Кубрика, фильм или что, кого-то еще. Безумный, безумный мир. Ну, вот этот он, безумный, безумный, безумный мир. Да. да, этот безумный, безумный мир. Ну, вот получается, что мы действительно все больше и больше действительно знакомимся или попадаем в эту ситуацию безумного-безумного мира. Вы знаете, может быть это назовут мнением сексистским, но извините меня, мне кажется, что мир приобрел эти черты, поскольку большинство руководителей на Западе самого высокого уровня – это женщины. Вот они внесли элемент кухонной склоки во все международные отношения. Но это мое субъективное мнение, это не важно. Я вот хотел о другом вас спросить. Вот посмотрите, у меня создалось только впечатление, что несколько вектор политики Трампа в какой-то мере стал более ясен. Он очень сильно, я не говорю о Америке, я как раз говорю Трамп. он очень сильно сцепился с Германией. Да. Германия в общем-то по сути дела это я бы сказал концентрированное выражение Евросоюза я бы так сказал вот. и вот здесь поскольку между ними появились вот те самые антагонистические противоречия между различными кланами буржуазии мне кажется на сегодняшний день есть тенденция и Германия и Трамп приглашают Российскую Федерацию к танцу то есть и Трамп как-то снизил резко антироссийскую риторику, и Германия начала резко выступать за более тесное сотрудничество с Российской Федерацией. То есть, на мой взгляд, сейчас выглядит мировая тенденция так, на чью сторону встанет Россия, поддержит ли она Штаты против Германии, Трампа, вернее, опять-таки, против Германии или Германию против Трампа. Как вы считаете, это не глупая мысль моя? Ну, в общем, до известной степени эта мысль неоднократно даже была или присутствовала, например, в выступлениях, я не могу сказать программных, но таких обширных заявлений министра иностранных наших дел Сергея Викторовича Лаврова. Это прямо говорилось о том, что в новых условиях, может быть и у нашего руководства так сказать после 90-х годов ну возникала такая идея или представление старая идея что если будет германа там российское какое-то сотружество или какая-то такая какой-то там союз то по существу может сложиться такой вот евразийский союз или европейский союз ну допустим против соединенных штатов америки кстати, идея эта восходит своими корнями, кстати, к периодам столетней давности, потому что многие как раз считали, что, скажем, Первую мировую войну можно было бы избежать, если бы, допустим, Россия, допустим, в лице Николая II не вступила в войну. Вот она бы заняла позицию нейтралитета, и тогда, возможно, и Германия, и Англия с Францией, как бы тоже боясь, как говорится, куда повернется Россия, проявляли, проявляли бы определенного рода сдержанность, и тогда возникла бы, как говорится, вот эта ситуация ну какого-то надежды на мир. Вот понимаете, вот все, вот вот эта вот геополитическая расстановка Германии и России, она была сто лет назад прошло 25 лет, и когда вот пришел 1939 год и Бюнхенский пакт, то вот мы как бы действительно реально увидели вот эту ситуацию. Опять возникает возможность Германа там, советского или союза между Германией там, и тогда было Советским Союзом, и опять создается ну вот, как говорится, иная, может быть, картина мира. И, в общем-то, сегодня трудно сказать, но ну, мы знаем, что вот Произошло так, как произошло, Россия, там, Советский Союз, Германия опять в 1941 году переругался. Но, в принципе, эта геополитическая конструкция, она есть, она как бы остается. Я еще раз говорю, если бы в один прекрасный момент Германия вдруг решила изменить резко свою такую вот ориентацию, допустим, она бы стала геополитическим союзником России, или, так сказать, так сказать вот евразийского, и если бы, так сказать, мы сложился бы такой, евросо, такой бы ну, союз, то этот мог, так сказать, мы могли бы сегодня, скажем, по-иному иметь геополитическую расстановку сил на североатлантическом на северо направлении. Я еще раз хочу сказать, время от времени вот эти идеи возникают, они исходят из того, что, кстати сказать, сказать, есть такая даже точка зрения, что Германия и Россия, они, ну, по крайней мере, сто лет назад это казалось именно так, они предопределены быть геополитическими союзниками. И вот все, что стало происходить, с моей точки зрения, Америка... В общем, всегда, которая опасалась немецкого реваншизма и опасалась, что, так сказать, вторая мировая война явилась вследствие немецкого реваншизма в тот период. И сейчас, в общем, Германии как бы не дают подняться, понимаете. И формально, может быть, на сегодняшний день, ну, если бы, так сказать, дальше немножко фантазировать в геополитической ситуация америка никогда не даст германии так сказать быть независимой страной то есть ее оккупация будет сохраняться америка никогда не даст германии быть и стать ядерной страной самостоятельной и америка никогда не даст германии статус скажем постоянного члена совета безопасности Германия всегда будет как бы страной второго сорта, какой бы она ни была, близким или дальним союзником, ну вот, понимаете, есть на нее стоит кайнова печать. В принципе, из области фантазии мы можем сказать, что да, в нынешнем виде, скажем, Россия может пойти на такого рода, так сказать, я не знаю, эксперимент, подход так сказать, мы можем сказать, пускай Германия будет независимой, пускай Германия, так сказать, уйдут все оккупационные войска, хочет быть Германией ядерной страной, ну, пускай войдет там, как она хочет, в ядерный клуб, и мы можем ей открыть дорогу, так сказать, Совет Безопасности, вот принять ее в клуб, такой ограниченный клуб государств, и тогда вот этот вот геополитический союз, ну, может сложиться, понимаете, потому что как раз ядерная, независимая и Германия как постоянный член Совбеза, Америку не устроить никогда. Америка на это вот не пойдет, вот, ни при каких условиях. Даже там на зло нам или что-то еще. А мы скажем, ну вот при нашей то ли доброте, то ли близорукости, то ли при нашей проницательности на это можем пойти. Ну, поэтому, исходя вот из этих фантазий, да, на сегодняшний день германо-американские противоречия являются очень серьезными. Но в них есть один аспект. В них есть один аспект, он состоит в одном, что, понимаете, Трамп пришел как анти-Обама. И вообще вот все, что делает Трамп, ну, так сложилось в американской сегодня ситуации. В Америке существует, может быть, опять-таки... Ну, не то чтобы карикатурное, но может быть карикатурное представление об Обаме как о президенте. Понимаете? То есть до чего дошла. У нас тоже есть представление о Руси, как говорится, о святой Руси. Там помните, или как у Гамлета есть, так сказать, когда он там, вернее, призрак обращается и говорит: не дай говорить, чтобы говорит датский престол, был, как говорится, Стало... Не дай постели датских да. королей вот. служить да. для блуда и кровосмешения. Вот, понимаете, когда Обама пришел в Белый дом, вот в Америке вот это глубинное как бы сознание, оно вдруг проснулось, что сегодня да, как говорится, вот Белый дом стал, сказать, если так можно, до чего Америка докатилась, вот до этого блуда и кровосмешения. Ну, так, так была воспринята очень многие в Америке вещи в связи с приходом Обамы, хотя могу вам действительно сказать одну вещь, что если бы, скажем, в 90-е годы, понимаете, кто-нибудь когда-нибудь всерьез бы стал рассуждать, что в Америке, допустим, через 10 лет будет президент чернокожий, ну, стали бы вертеть и просто это самое пальцем Это я вам говорю совершенно точно, так сказать. Вот У здесь... меня отсюда следует другой вопрос, Владимир Сергеевич. Нет, нет, я бы докончил. Вот понимаете, сегодня то, что произошло, и помните, когда Обама уже проиграл выборы, он поехал в Европу уже в декабре, по-моему, 2016 -го года. Они мерцали. Видать меркли... флаг либерального глобализма. Да, Меркель. да. да. И сегодня Трамп и считает, что Обама, вот представляете, который и вызвал такие чувства, он по существу вот передал знаме этого там Обамовский флаг, мертвец сказал, держись там, фрау там, вот ты у нас надежда. Да. А вот Трамп, как антиобама, настолько положил в этом плане на нее глаз со всех точек зрения. И, кстати сказать, вот то, что вы бросили, а она вот женщина. Вы знаете, по моим понятиям, это, возможно, только усугубило ситуацию. Потому что как раз с позиции опять Трампа мы это можем опять сказать. Потому что Трамп, если посмотреть там на его жен, ну или же, по крайней мере, на Миланию, Понимаете, считать, что она у нас так образец какой-то такой венерианской красоты, то как раз Ангела Мерке – это нечто такое, что, что должно быть, я даже не знаю. Опять вот где-то находиться за пределами, за пределами чего. Поэтому и, надо, поэтому и надо бросить на стол две конфетки. Да, да это, там много чего произошло. Но у меня отсюда Но... следующий вопрос. Вот как мне кажется, вот те, те опасения э, очень сильно разделяют в Англии. К тому же они э, очень сильно опасаются, что э, к возможной коалиции Германии и России примкнет Китай. И вот поэтому она сейчас всячески, именно Англия, не Штаты, будирует все вопросы, связанные э, с темой России-изгой, Россия-рассадник терроризма, «Россия – страна, спонсирующая терроризм», то есть с ней вообще нельзя иметь никаких дел. По-моему, в данном случае Амери, то есть Англия выступает не более, чем шавка американского федерального собрания. Ну, сегодняшний день, если говорить о том, что «давайте, мир сошел с ума», с моей точки, действительно, понимаете, то, что происходит за последние полтора года, не вкладывается действительно в рамки рациональной политики. Америка всю жизнь боялась, ну, Союза, там, Советского Союза, России и Китая. По разным поводам, понимаете. Может быть, в середине 20 века ситуация что была такая, что вот Союз Советского Союза и Китай, это будет действительно союз ядерной державы с, со страной, у которого там возможность поставить самую большую армию в мире. Подумай, что для китайцев там армия в 5-10 в миллионов человек. Вот так мы будем воевать. Потом произошли всякие другие события. Но вот сегодня получилось так, что Китай действительно становится такой наполовину сверхдержавы. Вот, которая обладает колоссальными, в общем, экономическими возможностями, и, собственно говоря, пока малоуязвим геополитически непонятно, что этим можно сделать. И вот тогда опять может возникаться где-то перспектива российская, в данном случае китайского, какого-то сближения сотрудничества, в рамках которого, с моей точки зрения, если бы оно как бы даже состоялось, не состоялось. Ну, в принципе, понимаете, мы опять вернемся, может быть, к истории там, середины 20 века. Но в таком случае нам мало что страшно на сегодняшний день. Мы и тогда, кстати, считали, что Советский Союз и Китай – это те две такие силы, которые вполне могут противостоять Америке. И не забывайте одну очень важную вещь. Это и произошло. Это произошло в 60-е и 70-е годы, это сказать, когда, хотя у нас кошки бегали, но где-то мы были под спутными союзниками в, в отношении войны американцев в Индокитай. И это, может быть, последний раз в американской такой истории, когда действительно американцам в Юго-Восточной Азии надрали задницу, и надрали именно потому, что сложился вот этот молчаливый союз Китая и Советского Союза. Вот как бы Америка, выкатившись из этого региона, ну, в общем, туда до сих пор и, как бы и вернуться не может, по крайней мере, геополитически, понимаете? Вот. То есть этот союз один раз сработал на самом деле в геополитическом плане, когда американцам был нанесен серьезный ущерб. Все там разговоры насчет Никсона, ну да, Китай тоже, так сказать, хотел, чтобы его уважали, мы не забывайте, что действительно между Америкой в 70-е годы, кстати сказать, Америка никак не признавала Китай, не было дипломатических отношений, и только, по-моему, в 79-м. Или в 80-м году Тайвань выкинули из Совета Безопасности ООН и заменили его на китайского представительства. Так что Китай, кстати, от этого тоже выиграл, от этого по существу, вот этого союза, который у нас произошел с Россией, с Советским Союзом, да и Советский Союз, в общем, пожалуйста, занимайте, товарищи китайцы, ваше законное место в Совбезе. Понимаете, на сегодняшний день, ну, может быть, американцы, если посмотреть, э, американцы идут, может быть, старым мышлением. Они, они почему-то считают, что сегодня вот этот такой союз, э, ну, не то, что невозможен. У меня такое ощущение, что Невероятно. американцы, американцы по-прежнему, у них нет, я думаю, специалистов по этому вопросу. Они живут старыми немножечко представлениями. Вот, может быть, они действительно исходят из того, что Китай – коммунистическая страна, а Россия, она, как говорится, с коммунизмом там, или, по крайней мере, с этой идеологией, по крайней мере, официально покончила, но, тем не менее, понимаете, может быть, здесь что-то уже происходит в американском сознании. Они этого действительно слабо понимают и слабо как-то из этого исходят что это, так сказать, что если завтра вот это произойдет, то в общем, ну понимаете, вся, скажем, санкционная по существу нашего противодействие, то есть давление санкционную давление на Россию теряет вообще всякий смысл, понимаете? Потому что есть один вопрос, и я, кстати. Ну, так я не люблю обычно говорить «я», но ну, вот я присутствовал, э, так сказать, две недели назад на одном семинаре, который был организован Российским, э, так сказать, Советом по международным делам, и был как раз профессор э, из Гудзоновского, так сказать, там, института, известный центр, и я ему сказал одну вещь или высказал вещи. вопрос был дискуссионный. А просто я говорю, не санкции, а как из этого все выходить, понимаете, ну, все кончается» как мы знаем из «Мастера и Маргарита», как сказал Ешуа Гоносри, все проходит. Власть Кесари тоже проходит. И да. это пройдет. Да. Поэтому, <свят> что с этим, что, как с этим делать? И я понял, что я попал в некую, так сказать, точку, понимаете. Потому что на сегодняшний день Америка себя <свят> в угол так загнала, что она вот она не знает, как из этого выходить. А любого рода санкционное давление сближает нас, это мы сегодня видим, это сближает нас с Индией, это сближает нас с Китаем, вот, и, в общем, при таких и делах, это сближает правда, нас с Германией, уважаемый Владимир Сергеевич. Ну, начинаем мы быть, да, в этом плане мы начинаем, так сказать, быть той силой, которая на сегодняшний день, ну, стоит как, действительно, как некая альтернатива возможному, так сказать, вот этому без, без, так сказать, беспрецедентному хамскому поведению Соединенных Штатов Америки, ну и серии там третьим будешь, присоединяйтесь. В конце концов у вас есть какая-то дополнительная точка опоры. С моей точки зрения на сегодняшний день, но тут я должен еще сказать, высказать свои личные опасения. К сожалению, на нашем пути стоит Украина, и я здесь... Ну, здесь мы просто можем уже высказать геополитический факт, потому что все, что происходит с Украиной, это еще, если хотите, и Германия. Это Германия, которая, в общем, тоже мечтает где-то о реванше, о реванше по итогам Второй мировой войны, понимаете. И вот до поры до времени, я думаю, что где-то, как-то, по-своему Германия стоит за вот всем этой напряженностью, которая есть. Она, может быть, ведет себя достаточно хитро, но мне кажется, что здесь складывается вот этот вот немецкий реваншизм. Вот Они, может быть, сегодня в лице там той же Меркель или каких-то других, так сказать, руководителей или политической элиты, вот они стоят между, с одной стороны, может быть, Россия нужна как фактор, какой-то, так сказать, буфер или точка опрора против, допустим, каких-то, допустим, той же Соединенных Штатов Америки, а с другой стороны вот это чувство реваншизма, понимаете, которое в общем... Германия ведь ничего не сделала для того, чтобы сегодня, ну хорошо, по моим представлениям, Германия ничего не сделала для того, чтобы вот все, что происходит на Украине, попритушить, попридавить, по, как говорится, повлиять на Киев или что-то в этом роде. Вот Германия ничего не делает. Ее нигде не видно, не слышно, кроме каких-то там разговоров да-да-да и все. Да, они где-то спрятались, может быть. Но, с другой стороны, они ничего тоже не делают. Понимаете? В Германии, Я может с вами быть... согласен, Владимир Сергеевич. Вот. Спорить Мне не буду. Кем... А если представить это как определенный козырь, который Германия придерживает до поры до времени, вот учитывая возможность... Оси Пекин, Москва, Берлин. Ведь ну, будем говорить так, самый большой обидчик сегодняшней Германии, это не Россия, это не Украина, это Польша, которая это... заявляет об определенных претензиях в отношении Германии. Это с одной стороны. С другой стороны, в Европе Трамп объявлено, что у них в Европе только один союзник, это Польша. Это явное разыгрывание карты Польши против Германии. Это совершенно очевидно. Ну, американцы... Это понятно. Это, так сказать, даже, может быть, по этому поводу и дебатировать особо нечего. Но здесь может быть другая ситуация, как это нередко бывает. Вопрос, может быть, сегодня стоит не в нынешнем руководстве Германии, опять фигура Меркельска, может быть, как говорится, сдвижки уже в расстановке политических сил. Вы знаете, я с большим интересом присматриваюсь к Хайке Массу. Ну, это очень серьезная фигура. Мы должны сегодня, да, видеть, что, понимаете, вопрос даже об этом стоит, что, ну, наверное, может быть, Меркель, так сказать... И то, что все... хочет Германия, прежде всего, это, конечно, Селесия. Ну, я бы так сказал, Меркель, наверное, запуталась во всех своих комбинациях, подходах, взглядах, вот, она может быть действительно политик, как говорится, или политический деятель уже старой формации. Это тот случай, когда хвост ну, виляет да. собакой, а не собака хвостом, да, ее вот. старые, как говорится, все дела не дают ей стать на определенный путь, жестко, Но, как говорится, детерминированно. Я, не прав, Владимир. Я думаю, что да, у нее были хорошие, ну понимаете, одно время сложилось явное какое-то ощущение, что они поладили с нашим, так сказать, президентом. Это вообще редко бывает, кстати, но для меня это всегда важно, когда иногда государственные деятели на высшем уровне говорят на одном и том же языке, ну в прямом смысле на родном, то ли на английском, то ли на немецком. Понимаете, на другому пиво, а другой и да. да, понимаете, для меня это был тоже здесь. Вот, понимаете, какая-то ситуация, которая, в общем, создавала возможность, и, может быть, где-то наш президент при всех там это сказать, делах или ситуации, ну, не спешит как бы окончательно сбросить Меркель. Ну, может быть, раз там из десяти случаев иногда фрау-мадам где-то что-то прибегает, где-то чего-то вякает. Ну, как мы видим, в Северном потоке-2, по крайней мере, она затем тему уцепилась. Вот. Так что здесь тоже не надо, здесь со счетов. Но я думаю, что вот этот аспект, я думаю, что дальше экономики, пока при Меркеле это не пойдет. В какой степени будут какие-то другие моменты, здесь сказать довольно сложно, понимаете. Опять это действительно связано с ситуацией, может быть, в Великобритании, ситуацией во Франции, ну и самими какими-то, понимаете, немецкими делами. Потому что Тут тоже есть одна проблема, и вот эта фрау Меркель, она у нас, может быть, тоже символ того, вот мы опять висим, она символ того, что Германия, ну, не захочет быть реваншистской, понимаете, Германия не захочет сказать, что все, так сказать, она считает, что надо, это сказать, Вторую мировую войну перевернуть, и что Германия, так сказать, что было, то прошло, и что, как говорится, сегодня надо с Германией все строить отношения с, как говорится, с чистого листа, но ну, исходя из того, что это сегодня там ведущая европейская держава, что она, как говорится, где-то в чем выше Франции, где-то в чем-то выше Великобритании. И давайте считать, что вот сегодня мы первые парни на деревне европейской или что-то в этом роде. Ну вот здесь, понимаете, может быть, есть и вторая ситуация, которая за Меркель идет, и мы не знаем здесь вот эту вот психологию, но именно психология национал-предательства. Если Меркель будут считать, что она национал-предатель, а ее тоже сюда относят, то в таком случае после, политики, которые придут после, Меркель, немецкие будут себя вести по-иному, понимаете, потому что они вот не захотят, чтобы вот их считали предателями национальных интересов. А у меня такое впечатление создается по эту фрау мадам со всеми тем кризисами беженцев, что вот фрау мадам, понимаете, со сложной немецкой не проще говоря о бундесбабушке. Да, она играет против своей страны. Она действительно не хочет, чтобы Германия стала сильной, она не хочет, чтобы Германия стала независимой, она не хочет, чтобы, как говорится, проснулась, ну вот проснулся, если хотите, немецкий дух в его, как говорится, в том понимании, в котором, ну, может быть, он всегда ассоциировался с милитаризмом, но, во всяком случае, вот этот вот немецкий дух, чтобы он не проснулся понимаете, вот чтобы опять Германия, вот так сказать, не стала, может быть, в этом плане мир пугать. Но результатом, пожалуйста, наверное, вот то, что сегодня происходит на, на уровне германо-польских отношений, там надо еще посмотреть, как все это идет, но, наверное, это тоже добавляет ситуацию, понимаете, в Германии, что эта политика, ну вот она и приводит к тому, что где-то кто-то не спит, в особенности польский, так сказать, польский фактор, Польша набирает какие-то здесь очки, силы. Польша себя ведет, может быть, действительно достаточно все больше и больше нахально в этом плане, считая, что она, как раз сегодня, так сказать, центральная фигура, в, так сказать, даже, ну, как бы не то, что в восточноевропейских, ну даже если хотите, если считать, что Германия это не совсем Центральная Европа, это уже Западная Европа, то вот как раз центр Европы, Центральная Европа это Польша. Понимаете, вот она Вот наконец... отсюда и вот отсюда. У меня следующий вопрос. Да. Когда я говорил о возможности оси э, Пекин, Москва, Берлин, и мы рассматривали в этом плане события, происходящие на Украине, а вот вам не кажется, что действительно Украина – это карта, которую придерживают будущие политики? С одной стороны, это даст возможность надежного союза, если, как говорится, Германия поддержит в, в киевском вопросе, в, украинском, в киевском вопросе Российскую Федерацию, с одной стороны. С другой стороны, она рассчитывает на то, что тогда российские соответствующие пограничные знаки окажутся на границе с Польшей. И ведь ну, тогда могут сложиться всякие альянсы. Может быть, поэтому так очень резко Сейчас выступает и Англия, и Польша, и Украина. В одном, можно сказать, ключе. А, ну, я уже сказал. Мне пока видится фактор, может быть, вот этого реваншизма, как говорится, что, наконец, удалось <связать> Украину <связать> сказать, или <связать> где-то она отрывается от России. Это ведь, кстати сказать, старая немецкая политика, которая, кстати сказать... Немцы и стали проводить в 1941 году. Мы не забываем, что там тоже была, ну, немецкая оккупационная политика тоже была, имела свои нюансы, понимаете? И понятно было, что ставка была сделана на Украину. И более того, ну, мы знаем, что, в общем, там действительно не все было однозначно. И все эти сейчас разговоры, которые идут на тех наших же ток-шоу, понимаете, когда они вспоминают, что Украина действительно когда, ну, где-то в чем-то, в какой-то своей части присягнула, наверное, с Гитлеру, понимаете? Это редко так бывает, чтобы целая, может быть, страна, республика по существу присягнула то, чего не было, ну, при Балтике, хотя там свои особенности, вот. Поэтому здесь мне так представляется, что здесь, может быть, пока э, у нас пока вот такая вот, э, может быть, здесь ситуация, при которой... Германия, допустим, не будет использовать Украину как разменную карту, с моей точки зрения. Ну, но это с точки зрения поживем увидим, потому что понимаете, когда завтра та же толпа украинцев хлынет в ту же Германию, как она сейчас наводняет Польшу, и вместо там исламских беженцев начнут быть украинские беженцы, хрен реки не слаще. Может быть здесь Германия тоже для себя придет к выводу, что понимаете, вот эта вся политика за Заигрывание то с югом, то с востоком, то еще кому-то, понимаете, она всегда приводит к тому, что это бьет по этнической целостности Германии. Это не просто по экономике. Это все вот это вот этническая целостность. И что в этом плане эта геополитика довольно опасна. Ну, будем посмотреть, что будет происходить еще в самом Евросоюзе, понимаете. Понятно. ну да. в общем, если подвести черту, то можно сказать, что мир балансирует на лезвии меча. И в какую сторону этот меч повернется, пока никто сказать не может. Ну, приходит... Очень... Зачем... Очень противоречивые тенденции. Очень Я много зависит от личностного фактора. Вот как кончатся ноябрьские выборы промежуточные в Америке? А ведь 11 Понимаете? ноября намечена встреча Трамп-Путин. И как она, в каком ключе произойдет? А Бог ее знает. Вы знаете, ну нет, одну вещь я могу озвучить. Она, в общем, понимаете, она довольно странная, так сказать, но эту вещь, я с ней столкнулся. Я ее могу озвучить, как один из элементов сценария. Этот сценарий состоит в том, что неблагоприятный для... У республиканцев исход этих выборов он выгоден администрации трампу и что в общем есть какие-то стратегии в этой администрации которые считают что вот если вот произойдет определенного рода так сказать в, будет исход этих выборов тогда это открывает для администрации определенные возможности я поделюсь в чем имеется вещь в общем, допустим, что республиканцы теряют контроль над палатой представителей. Допустим, что одновременно они удерживают контроль над сенатом, хотя бы в соотношении 50 на 50, и тогда там играющий роль Пенса. Тогда возникает, все говорят, тот самый полный тупик, при котором все блокируется. Блокируется, как говорится, демократы блокируют. Республиканцы в Сенате, где сенат, республиканцы в Сенате де, де, де, э, блокируют э, демократов в палате. И, казалось бы, а вот тут, учитывая то, что происходило в Америке последние полтора года, понимаете, Трамп и сегодня Америкой правит по указам. Только сегодня, понимаете, когда республиканцы контролировали весь капиталистский холл, ему надо было считаться с фактором своей партии. Хотя бы, как, хотя там такие кошки бегали, что будь здоров. А вот ну, сейчас... одну, одну кошку недавно похоронили. Да, вот. А сейчас перед ним открывается вот эта возможность, когда он может сказать. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, насколько недееспособен, понимаете, этот конгресс. Капиталистский, капиталистский холм. Да. Поэтому будем жить теперь, как говорится, вот по моим указам. Тогда ему говорят, как это, как это, так сказать, а наша демократия? Ну, тогда он говорит, ну, идите, обращайтесь в Верховный суд. От мы с вами вернулись к тому драме, которая происходила да, на ладно, этой да. неделе. Вот тогда, да. понимаете, при том понимаете, там ведь была одна простая проблема с этим коваром. Американцы многие сказали, ну, почему там Трамп уцепился? Ну, да, там посоветовали правильный товарищ, правильные взгляды, но там были еще и какие-то личные мотивы. Например, Кавана опубликовал статью в Вошпосте, где излагал свои взгляды, где он сказал, Вашингтон-Пост президент... для, для да. слушателей. Да, Вашингтон-Пост. Ну, неважно, опубликовал статью там, в ведущей американской газете, смысл который был прост. Президент не подсуден, его нельзя судить, его, в общем, нельзя там подвергать импичментам, и вообще это неприкосновенная фигура. Вот говорят, что вот эта статья окончательно слаби, склонила, как говорится, мнение Трампа вот, в пользу Кована. И более того, он так и написал эту статью в расчете на то, чтобы себя предложить, чтобы его Белый дом поддержал. И вот понимаете, вот этот вот расклад, э, в общем, вот как ни странно, ну, по крайней мере, один из сценариев, он очень устраивает Белый дом. Потому что все, тогда факт... То есть Трамп создает себе противовес. Капиталистский да. холм, Верховный суд. Он, так сказать, кажет пальчиком и говорит, что это абсолютно недееспособная организация. Я виду Конгресс. Жить надо как-то, вообще, так сказать, жить надо, жить продолжается. И в этом плане вот теперь будем сталкиваться с новой реальностью. Это опять выход за пределы правового поля. Но, понимаете, при нынешней американской ситуации э, это выход этого, из этого правового поля, в принципе, возможен. Более того, э, при этом раскладе, может быть, республиканцы в Сенате будут более покладисты и более послушны. Во всяком случае, то, что произошло с Каваной по мнению вот американцев, опять возникло нерушимое единство партии народа, состоящее в том, что республиканцы сегодня, ну кроме там эти вот Лиза Мурковская это самая из Аляски, ну, это на наше влияние, она вроде воздержалась. Вот. А остальные-то все так дружно проголосовали фактически за назначенца Трампа. И у республиканцев тоже были свои проблемы, кошки бегали. Там было штук 5-6 сенаторов, которые которые против Кавана выступали именно потому, что это явное было назначение с Трампа, это его личное выдвижение, если хотите. Тем не менее, вот оно опять возникло, и Трамп может считать, вот, ребята, вот, так сказать, при таком раскладе, мало того, что я буду против капиталистского холма, в принципе, у меня еще эти мои эти сенаторы-республиканцы тоже будут у меня в кармане, тем более в 2020 году им тоже предстоит уже переизбрание, когда их там, 20 республиканцев под бой идут. Потому что сейчас есть, это нам ничего не говорит. Но в принципе такого расклада, при котором 26 демократов сегодня переизбираются против 9 республиканцев, такого не было в Америке давно, понимаете, с точки зрения расстановки пожалуй, пожалуй, со времен Теодора Розовича. Да, вот там такая ситуация. То есть республиканцы где-то неуязвимы. но ну, это так сугубо заморочки американской политики. Поэтому вот здесь как раз ну, повезло, да, сказать, как говорится, э, в общем, ребятам, так сказать, республиканцам. Понимаете, как бы Трамп от этого сегодня выигрывает. И Трамп, конечно, последний вот этот с его истории с Кавана, ну, посмотрим, какова будет реакция, но, по крайней мере, понимаете, Трамп действительно себя как бы показал здесь, понимаете, ну, в общем, он тоже много чего поставил на, на Кавана, там тоже ситуация была 50 на 50 в какой-то момент, но вот он показал, но кстати, он сумел нас... выиграть. Да, он смело пошел на, на игру в банк и выиграл. Понимаете? Да. А он такой человек, что он может поставить на и выиграть. Вот. И, да, это, это абсолютно верно. И такого рода политики у них, как правило, мы это немножко даже по себе знаем, вкус жизни появляется. Они и дальше могут очень смело играть в такие авантюристические игры по принципу пан или пропал. Но с Каваной где-то в ситуации временами казалось пан или пропал. Ну, вот и все. Оказалось, что пропало, оказался пан. Ну, понимаете, так, в общем, Трамп сделал одну вещь, действительно, что, кстати, и вызвало огонь критики против Каван. Потому что Трамп с открытым. То есть, понимаете, мы знаем, что американские политики такие, они немножко все продажненькие, такие, знаете, где-то о себе. Ну, ладно, черт с ним, давай сейчас другого быстренько назначу. Каван, он не только не отозвал фигуру Кавана. Он, так сказать, с пеной у рта ринулся его защищать, так сказать. Он действительно поставил свой престиж на Каван. Понимаете? том в открытое, это сказать, принципу Кавана и только Кавана и никого кроме Кавана. Это я сказал, это Трамп сказал. Ну, извините. Поэтому, как только там вчера, по-моему, только его утвердил Сенат, тут же его прямо с места в карьер, так сказать, на присягу и на, и на работу. Ну самое смешное ведь это еще и возможность полностью дезавуировать специального прокурора Мюллера. Да, там это тоже крутится, вертится и сейчас об этом говорят, что сейчас, как это самое, вот на той неделе Трамп и займется Мюллером, потому что вот его встреча с Роженштейном которые назначали, который которые все откладывалось, последнее сообщение, ну ладно, вот сейчас разберусь с Кованой, потом, значит, разберусь с тобой, понимаете? В общем, понимаете, это событие, ну, с одной да, стороны, интересно. безумный, безумный мир, с другой стороны, как бы, везде Как говорил интересно. мой учи учителю, у которого я был учеником слесаря, а интересно, девки пляшут, по ну, четыре штуки говорят. Везде... Хорошо. У нас есть вопросы. У нас есть возможность задать пять вопросов. Давай, да, у нас попробуем. есть несколько вопросов. Первый вопрос. Как выглядит, будет или нет, и чем закончится, если она началась, морская блокада РФ со стороны США? Вроде бы мы нет. писали об этом. Да, мне пришлось по этому поводу выступать. Значит, все, что я вам могу сказать четко и ясно. Значит, там идет речь о другом. С самого начала, просто коротко. Там просто перепутали или что-то сказали, или каким-то образом там что-то исказили, или надо было какая-то утечка информации. Но там идет все в другом. Американцы прорабатывают планы морской блокады Армузского пролива. Вот когда к 4 ноября они должны ввести санкции, при том они четко сказали, что санкции распространяются и на поставки иранской нефти. Никаких там газопроводов, водопроводов и прочих нефтепроводов из Ирана никуда не идут на, так сказать, на Запад. Иран все время свою нефть, а это сегодня основной его ресурс, который он там благодаря которому обходит сам, санкции или, вернее, то, что когда санкции сняли, это торговля нефтью. Нефть идет только через, как говорится, морской путь через Армузский пролив. Каким образом американцы думают вот здесь сделать, сказать сложно, но планы были озвучены. Тогда где-то в начале ноября или как раз перед выборами Америка и может вести морскую блокаду Армудского пролива. Эм, ну это, да, это вот новая такая, опять девки, как говорится, пляшут, это возможность новой очень серьезной конфронтации. Это уже в прямом смысле слова такое экономическое прямое удушение Ирана, вот. Это у нас было сказано, морская блокада, это объявление войны, но вы знаете о том, что буквально на этой неделе, по-моему, в понедельник, Америка вышла из этого или это, денонсировала из иранские договоры о дружбе, там, и Америи в дружбе 55-го ну, года. Иран, Иран будет поставлять свою нефть через нефтепроводы в Туркменистане. Ну, ну, вот ну, что-то ну, в этом роде, но тут начинается другая ситуация. Наша там позиция, еще чего-то. В общем, ну, вы понимаете, морская блокада Ирана. А что такое морская блокада? Это тут тоже надо понимать с военной точки зрения. Это что, блокада на три дня, а потом... Если уж ты взялся за блокаду, это значит многомесячная ситуация. Это, кстати сказать, ну, если уже так цинично говорить, а что нам с этого... А нам с этого то, что цены на нефть явно взлетят. Это тоже надо понимать. Понимаете, это опять вся... Ну, вот это, это просто э, иранская нефть под, попадет под контроль Российской Федерации. Ну, не важно. Через, все... через Nord Stream 2 so... будет попадать в Европу. Мы уже Хорошо, знаем... следующий uh -huh. вопрос. Следующий вопрос. Какие варианты развития торговой войны между США и Китаем возможно ожидать? Вы знаете, какой бы там ни была ситуация, с моей точки зрения, на сегодняшний день... Ну, я изложу свое понимание. Американцы пока затеяли всю эту игру для того, чтобы использовать китайскую карту против Кореи. Вот, Они пытаются сейчас склонить Китай, чтобы Китай помог американцам вот сейчас давить на Ким Чен Ын. Это главное, ради чего все это делается. Это мое понимание того, чего реально делается. Поэтому, что касается самой этой войны, как таковой, то я вам, я вам должен сказать, что на сегодняшний день ну, потенциал просто этих стран, что Америки, что США таков, что и Китая таков, что это просто взаимное нанесение ущерба, которое никому особенно, может быть, не нужно, ничего оно не дает, и более того, там есть одна очень интересная ситуация, она связана с тем, что сейчас, когда Америка ввела, так сказать, вот в августе месяце заработали там в полной мере предыдущие, Тарифы, которые были введены вот, Соединенными Штатами Америки на предварительно, там было 20 или 50 миллиардов долларов китайские товары, а в августе они действовали в полной мере. Ну и что? Дефицит торгового баланса Соединенных Штатов Америки в августе, вернее, торгового баланса увеличился на 3%. Вот, понимаете, то есть Китай здесь, как говорится, есть ваши импортные пошлины, нет импортных пошлин, это самое, дефицит, то есть этот дисбаланс, как был в пользу Китая, так он и остался. Вот экономика, она такая наука. Если бы не было санкций, ну, может быть, это отрицательное сальдо, или вернее выигрыш там Китая был бы 7%, ну, а так из-за санкций выигрыш только 3%. То есть увеличение товарооборота и результирующая сальда. То есть Китай даже здесь выигрывает американцев. Поэтому я еще раз говорю, вся эта санкционная война, это пока политизированная вещь. Что там будет после ноябрьских выборов, ну вот мы и посмотрим. Потому что там Трамп сказал, ну тогда 1 января 25% дополнительно введем. Но для меня это борьба двух... Это просто нанесение ущерба самим себе. Все эти вот разговоры, выстрел в ногу, выстрел в руку. Применительно, когда столкнулись страны с такой запасом прочности экономической, который есть у Китая, все это для Китая, по моим понятиям, ну, булавочные уколы. Не говоря уже о том, что у Китая тоже есть возможности перейти сегодня на Евросоюз, перейти на российский рынок, ну, на многое чего другого. Это для меня это совершенно, как говорится, очевидно, что тут политика доминирует над, просто над всеми экономическими расчетами. Это разновидность иррациональной пока ситуации. Просто Америка Понятно. не взорвалась. Следующий вопрос. Следующий вопрос. В случае перехода средств производства в руки пролетариату интервенция неизбежна? Что будет делать НАТО и как Китай себя поведет, учитывая отданный Дальний Восток? Ой, какой-то сложный вопрос. Ну, НАТО, насколько я понимаю, до Китая и так, и так не доберется. Речь идет, наверное, о том, так сказать, в какой степени возможно какие-то военные столкновения или обострение ситуации между Китаем или, это, или Соединенными Штатами Америки. Нет, я Вы думаю, что Здесь идет вопрос, в случае, если в России происходит пролетарская революция, устанавливается диктатура пролетариата, возможно ли интервенция НАТО в России в этом случае, и какова будет позиция в этом отношении Китая? Ну, чисто теоретически, понимаете, мы перескакиваем некоторые моменты, но на сегодняшний день первое, что мы должны понимать, как у нас говорят, происходит, что переход, что там пролетариат получает? Переход средств производства в пользу да. пролетариата? Ну вот главное, что должен, так сказать, установить пролетариат, это контроль над ракетно-ядерным потенциалом своей страны. Вот первое, что должно... И об перейти... этом мы много раз говорили, и я удивляюсь, что этот вопрос да. опять звучит. Вот, поэтому не в заводах, а в фабриках, а именно, так сказать, в контроле над нашим ракетно-ядерным счетом. Ракетно да. Поэтому никакое НАТО сюда в этом плане никуда никогда не сунется, понимаете? А Китай, а Китай тем более. Вот тут начинается одна вещь, которая нам, может быть, надо рассмотреть. Не забывайте, что Китай по-прежнему коммунистическая страна. И в этом плане, если у нас начнутся какие-то поползновения в эту сторону, как раз наше сближение с Китаем может усилиться как раз. Да вот, потому что вот здесь идеологический момент имеет значение. Просто за последние там, десятилетия мы забыли, у нас Китай в общем. А Китай, там, простите, еще Мао Зеду начтят, и Маркс Энгельса сочтят, и Ленина начтят. И там у власти коммунистическая партия, которая живет немножечко по тем принципам, от которых мы отказались в первом году. Понятно. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Что там в Либии? Если его возьмет Аса, то победим ли мы в этой войне? Ну, понимаете, мы знаем, что пока договорились так называемую, что называется, плавную, как говорится, на, так сказать, под влиянием Турции, на некую такую растяжку ситуации, вот, на пролонгирование этого конфликта, то ли в расчете на то, что он рассосется, то ли в расчете на то, что куда-то опять эти боевики перекочуют. Ну, пока будем считать, что... Опять началась вот эта ситуация, ну, может, рассосется. Ни что... войны. Да, ну, вот так она возникла, с моей точки зрения. Если говорить исторически, вы знаете, вся война в Сирии показывала, что любые так называемые отложенные конфликты, ничего, практически ни один отложенный, так сказать, конфликт там сам не рассосался. Все равно, если мы посмотрим, Понятно. что происходило в Пальмире, в Раке, в Эльдозоре, во, все, во всех точках сирийской, да. Да, во всей точке сирийской ситуации. Рано или поздно возобновлялись бомбежки, доступало, так сказать... В общем, там, возможно, только опять военное решение. Но, ну, может быть, сегодня к нему тоже надо как-то готовиться. Я не вижу перспектив того, что этот в этом регионе что-то рассосется, потому что за все последние три года никогда ничего там не рассасывалось. Понятно. Последний вопрос. Последний вопрос как раз в свете предыдущего. А По каким признакам вы определили, что Китай коммунистический? Ну, понимаете, давайте скажем так. Сегодня Китай, это, так сказать, Страна, которая, так сказать, идеология, так сказать, остается коммунистической. У партии, у власти. И там, насколько я понимаю, 80 миллионов китайских коммунистов пока еще живут, как говорится, своей жизнью. Всякие разговоры про НЭП, про наличие, как говорится, такой смешанной экономики. Ну, может быть, есть такое у Маркса понятие «восточный путь развития». Вот, кстати, сказать, в этом плане мы в свое время слишком подходили несколько односторонне к развитию экономических укладов, скажем, в Европе, где всегда говорили, смешанных экономик не бывает. Побеждает либо один уклад, либо другой уклад. Дело все в том, что в Китае, в котором сколько у нас там, полтора миллиарда человек. Ну, там по существу до сегодняшний день, может быть, других экономик быть не может, понимаете? Вот. И главное, что это действительно контроль над э, все-таки над экономикой, контроль над экономикой сверху. На сегодняшний день. отраслей. Да. Насколько я понимаю, в Китае по-прежнему есть госплан который, в общем, в огромной степени может перебрасывать ресурсы с одного сектора на другой, в отличие от нашей так сказать, страны, которая такой возможности не имеет, и в этом все наши проблемы. Ну, это может быть специфика Китая. Китай, может быть, шел к этому довольно долго, десятилетиями. Вот. Но сегодня вот эта ситуация сложилась. Хотя, по отдельным данным, проблема так называемого НЭПа китайского определенной части китайских коммунистов, как мне говорили специалисты по Китаю, кстати, вызывает очень серьезные проблемы. Мы этих вещей не читаем, а там есть, в общем, так сказать, мне говорили, что, например, в Китае очень активно идет дискуссия о том, каким образом в конце 20-х годов Советский Союз свернул НЭП. И не пора ли нам тоже что-то как-то сворачивать? Может быть, в ближайшее время эти дискуссии усилится, потому что за последние 15 лет Китай все-таки создал экспортно ориентированную экономику. Сейчас вроде бы растет понимание того, что надо создавать экономику, ориентированную на внутреннее развитие. Вот если это будет так происходить, тогда все вот эти вот дискуссии опять могут опять резко... Вы, так сказать, подняться на поверхности. Пока согласие или равновесие в Китае было удержано именно тем, что это экспортообразующие отрасли, и от этого выигрывает весь Китай. Что происходило? Вот. Ну, а как там дальше повернет? Везде есть свои проблемы. Я думаю, управление таким сложным обществом, как является Китай, в котором полтора миллиарда, так сказать, населения. Спасибо, Владимир Сергеевич. Спасибо вам большое за ясное, четкое разъяснение. Спасибо вам за то, что уделили нам время. До свидания. До свидания. Ну, что я могу сказать, товарищи, подводя итог нашей беседы. Буржуазный мир сошел с ума. Он готов вернуть наш мир смертоубийственные войны. Большой локальной, большой войны общей, может быть, и не будет. Скорее всего, не будет. Но то, что нас ожидает цепь серьезных локальных конфликтов, это неизбежно. Буржуазия привыкла из своих проблем выходить по военным способам. Выбивать тех, кому они должны. И в свете этого я считаю, что возможная ось Пекин, Москва, Берлин, как противостояние американскому гекоманизму, не лишена, так сказать, некоторых оснований. Но мы-то должны понимать, что это схватится два, опять-таки, капиталистических хищника, и что интересы пролетариата – это коррект в том, чтобы эти капиталистические хищники, видя их классов буржуазии, канули в лето. До свидания, товарищи. Спасибо за то, что были с нами. С вами был я, Марк Соркин, и информагентство «Ледокол». До новых встреч. До новых